всем привет дорогие друзья на связи кузнецов никита в этом видео я хотел бы разобрать быструю подачу смотря видео с играми сильнейших спортсменов какие-то чемпионы европы кубки мира обратил внимание что не так много людей используют эту подачу то ли она устарела то ли не актуально стала на таком высоком уровне но факт остается фактом. Хотя на любительском и среднем профессиональном уровне, я думаю, что она будет очень актуальна и поможет вам выиграть ни одно, ни два, ни три очка. Единственный момент, вы должны максимально грамотно ее использовать, подавать в нужную зону и с максимально возможной скоростью. Итак, давайте разберем основы быстрой подачи. Итак. По технике выполнения быстрой подачи существует три основных момента первый момент это ее длина вы должны подать эту подачу таким образом чтобы мяч на стороне соперника ударился максимально близко к белой линии либо уже на ней то есть чем ближе он будет ударяться в эту зону тем сопернику будет тяжелее обработать этот мяч и тем это повысит ваши шансы на удачную атаку второй момент это направление подачи. То есть вы можете ее подавать в любой сектор стола, исходя из того, где находится ваш соперник. Также можно его обманывать. Например, если вы видите, что он начинает сдвигаться, допустим, в левый угол, чтобы сделать мощную атаку справа, вы можете подать быструю подачу по прямой. И тем самым обманете соперника. И третий момент это максимальный контакт ракетки и максимально быстрый контакт ракетки. То есть э, здесь движение не должно э, какие-то побочные эффекты иметь, там, кисть, движение там вниз, вверх. Вы просто э, подаете подачу, э, она получается у вас плоским вращением, и э, выбрать грамотную точку. Э, рекомендую э, подавать быструю подачу, э, вот, играя вот этой точкой. То есть э, верхний Половиной ракетки. Обратите внимание, сделал замедленное видео специально, чтобы вы увидели движение моей руки. Оно как бы продолжает э, траекторию полета меча и направлена как бы вперед в сторону соперника. То есть не резкий быстрый контакт, а рукой э, я как бы сопровождаю полет меча. Это первый момент. И второй момент, -э, посмотрите на замах. То есть э, можно и короткий делать замах, но я вот, э, у меня такая техника, э, я делаю такой более, более размашистое такое движение. И э, изменил ракурс э, своей съемки, посмотрите, по касанию ракетки э, с мячом высоту, э, стараться надо выбирать таким образом, но ну, если высота сетки, там, как вы знаете, 6 дюймов, но ну, если по-русски говорить, это 15 сантиметров и 25 сотых, то в районе э, 19 сантиметров, э, если... Вы будете э, принимать мяч, что будет это супер. Ну, профессионалы там принимают на высоте 17 сантиметров, то есть на полтора сантиметра выше уровня сетки. Но для этого надо очень много тренироваться. Итак, мы рассмотрели с вами быструю подачу. Я рекомендую ее подавать совместно с короткой подачей, для того, чтобы соперник не знал, чего от вас ждать и постоянно находился в неком таком напряжении, чтобы он дергался. Вы можете подать одну подачу короткую, соперник уже будет стоять в зоне, чтобы подойти к мячу. В этот момент вы можете подать быструю подачу, но для этого надо упорно тренироваться, чтобы отработать, эффективно быструю подачу потому что большое количество ошибок возникает при ее выполнении подписываемся на мой канал ставим лайки если какие-то есть вопросы пишем в личку мне в соцсети и до новых встреч следующее видео также будет у нас очень интересное мы разберем подставку слева